Отдыхает сегодня у меня затылок, у меня на улице промок и филки Как так, да вот так, потолок кулах, у кроме семья кормят Красноярский тетрафакт, тетрафакт не даст подохнуть Он будет нас под пока мы платим, нет ловы, не платят и Значит сдохнут и не проведят свою жизнь прекрасно а мне всего лишь деликатый Хочу пить, гулять и девок траток Увы, нет, так не пойдет. Надо денег мать на молоко Что ты стоял и ел в Чтоб ты провёл свою жизнь прекрасно А Тетропарк так и гонит Свою хрень Не останавливаясь ни на чём Тетропарк не даст нам подох Он будет нас комить Пока мы плачем. Нет лавы, не платим Значит сдохнуть, не проведя свою жизнь прекрасно. А мне всего лишь девятнадцать, жить хочу, и перегулять, и, и делать и трахать. Я не хочу, я поменять от этого молока, производства тетропак.